Друзья, всех приветствую! 11 июня наша четвертая планерка и сегодня суббота. Сегодня была классная, супер бомбовая информация от основателей самого движения Gift of Legacy. И они сегодня официально на все наше сообщество озвучили, что мы переезжаем плавно на новую платформу. Та платформа работает кто хочет они двигаться кто там с командами уже разогрелся двигается. там двигайтесь тоже там получайте подарки но та история которая сейчас есть вы видите что на этой платформе совсем все будет круто и давайте сейчас сделаю демонстрацию экрана и мы прям пробежимся по всем фишкам плюшкам ребята видно ли мой экран видно здорово здорово прям быстренько пробежимся потому что чат лидеров каждый день пополняется краткий экскурс буквально сделаю ребята прям в короткую в короткую быстренько быстренько и дальше мы уже накидаем окончательную стратегию вот смотрите сегодня ребята озвучили что будет первая доска за 12 с половиной долларов сюда по реферальной ссылке мы можем приглашать большое количество людей здесь нет квалификации Просто вы соцсети настраиваете, список звонок, встречи, да, чем больше вы сюда приведете людей вот на эту доску, это донор для вашей бронзовой доски, это кузница, чем больше вы людей сюда приведете, тем больше людей придет вот в эту бронзовую доску, где вы спокойненько будете уже их расставлять. У вас вопроса, где взять партнеров, вообще не будет, вы не будете успевать их расставлять, поэтому... 12,5 долларов любой партнер сюда залетает по вашей ссылке получает на выходе 100 долларов что он делает он может обратно зайти на вечную медную доску снова 12,5 долларов подарить легенде и крутиться на этой доске бесконечно без каких-либо обязательств вот сюда вот новичкам приглашать не надо Могут не приглашать, просто сами подарили 12,5 долларов, и все крутится, вот здесь вот, да, в этой песочнице варятся, крутится, набираются опыта, видят, что все, система работает, что все по-настоящему, что есть живые деньги. После того, как он созрел, вот в этой песочнице, он осознанно уже переходит и начинает игру по-крупному с большими дяденьками. Вот здесь вот 100 долларов, 800 долларов получил, а дальше система выстроена так, что он не попадет на реинвест. 100-долларовой доски пока не подарит 400 долларов легенде серебряной доски 400 долларов дарится это супер это классно для вас он сразу же становится на доске то есть ваша команда которую вы один раз здесь грамотно выстроили она гуськом спокойненько перелетает сюда и вы ее спокойненько строите и 3 200 забираете это в принципе да вот учитывая то что как мы сейчас тщательно основательно с полной концентрацией готовимся, вот все лидеры, которые в этом чате активны, на эту сумму вы выйдете уже на первые-третьи сутки, то есть 800 здесь забрали долларов и 3200 забрали, то есть суммарно уже 4000 долларов у вас будет в первые-четвертые сутки. И что сделано дальше, та же самая команда идет, здесь выстроен принцип, что вы не сможете, крутиться на вечное серебре, пока не подарите 1600 долларов легенде золотой доске, то вы дарите, и здесь вы получаете 12 12800. Вот к этой истории мы планируем уже выйти через неделю, 7 дней, если будем идти четко по стратегии. Ну и дальше уже платина. Здесь также, чтобы быть на золоте и снова получить 12800, нам нужно 5000 долларов подарить легенде платиновой доске. Вот этот момент я очень жду, потому что после того, как подарю 5000 долларов, 8 человек подарят по 5000 и будет 40 тысяч баксов. И это, в принципе, история максимум 10-15 дней, если будем слаженно, активно идти с командой. Вот в двух словах ситуация, но самое вкусное, ребята, что приготовили? Они приготовили нам бриллиантовую доску. 20 тысяч долларов после того как мы получили 40 тысяч долларов на платине мы дарим 20 тысяч долларов легенде в даймондовские доски и 8 человек нам подарят по 20 тысяч мы получим суммарно 160 тысяч долларов Суммарно, если все посчитать, учитывая то, что здесь вот все доски, каждая доска – это отдельная площадка, которая генерирует вам подарки. Каждая площадка сама по себе автономно работает. То есть суммарно, пока мы заберем с бриллиантовой доски свои 160 тысяч долларов, суммарно мы заберем больше 250 тысяч долларов. Эта история очень реальная и зависит уже от нас. Кто-то к этой цели придет там за 2-3 месяца, кто-то за полгода. Даже если мы за год придем, это очень достойная цель, ребята.